Всем привет, с вами Макс Риск, сегодня мы будем играть за Брюсом, только хочу изменить скин, потому что это скучный скин, а вот это нормальный, надеть, и сейчас мы поиграем в игру, конечно, 5 на 5, как выигрывать за Брюкса в игре 5 на 5, ну конечно, это очень просто, нужно сначала команду свою собрать, клана, что кланов, там, вступить какой-то клан, и ждать, когда игроки какие то мы с вами будут сейчас тогда посмотрим как там геймплей сойдет и не сойдет так значит где мы здесь первым делом мы прячемся в кустах первый гад прячемся в кустах так а блин я в фазе чего блин а подождите я же хотел другое что-то почему я в фазе так же нечестно вот блин много тут соперников Чай, чай, чай, вручай. Блин, хотел собака, брюкса. Но сейчас я вам покажу, в чем дело. Как же играть за ним все-таки. Так, у меня вырубили. Так, так, так, так, так. Там Нашему товарищу нужна помощь. Ну все, ладно, не нужна, так не нужна. В общем, давайте играть с Брюксом. Ну, знаете, нужно прятаться в кустах, потому что там фазе ему в открытую нужно биться, как вы знаете. А вот Брюксу в... Где там прятки можно. Минус 5 кубков, ну и ладно. Так, дайте выйти. Вы же дайте выйти, Зуба. Ну, пожалуйста. Так, вышли. Так, нажимаем. 699, блин, а один кубок не хватает. Так, давайте хоть соберем дуб дубские кубки достижения давай давай давай опа на 10 кристалл в карман так так так так так Пошел пошел с нами посмотрим как будем тащить не знаю и знаете что блин предметы я не взял предметы блин предметы берите перышком вроде бы я взял, я взял перышко да я уже чувствую что есть перышком все окей может обойдем так, так, так. Ладно. где наши все тиммейтеры мы должны держаться где всем потому что мы не сможем собрать если будет бой поэтому мы должны вместе играть так смесь не там page Блин, хилку хилку спасибо большое дали хилку я не знаю что они там уходят нас так иди сюда к нам куда-то ушел лари так-так, что-то моли как-то злая моли не знаю что вот это-то летающий муш не знаю что делать да что-то они не знают что думают ну ладно обойдем давай бам бам пошел он бам ага, ничего лагает только только лаги вообще берите перышко там отталкивающую бомбу отброс бомба она так называется она очень поможет для новичков. для профи ну не знаю если вы попробуйте возможно понравится давай-ка так вот ну, а что золотые уже блин, появились, появились золотые я не заметил что их появились ну ладно что поделать да так давай опа на ускоряемся с сражаться и готов опа на леопард так так а у него там первый не снимай ты чё ты чё делаешь убивать мне не интересно. так интересно так я не знаю Укол можно брать в том случае, если ваша команда есть, если рандомная команда, то не берите укол. Почему так? Потому что логично же. Она вас лечит, когда эти метры могут прикрыть вас. А если они не могут вас прикрыть, то вам, конечно, повезется с этим. Ну это ж не Тима. Ну, в общем, понятно, думаю. <свят> Просто тут заруба нужно уже уходить с боем, потому что там явно много игроков. Брюс не затащит так, если у вас нет команды. Так, смотрим. Минс один, кубок. Давайте еще одну катку и посмотрим. Итог сделан, да, итог сделан. Давайте посмотрим. Ну, явно же логично. Давайте попробуем еще такую ситуацию попасть и уйдем. Посмотрим. Логично уйти. Мы сейчас минус один кубок ну ладно, так отказаться, отказаться, давайте бой. Да, это реклама такая вот. Так, давайте посмотрим. Ссылочка на мой канал Макс Риск в описании. Вы на канале Риск старт или зуба, или Макс Риск. Не, хай будет риск старт. Там Макс Риск, там и так фоторолики, все нормально. Так мы первым делом, как вы знаете, крушим, так ломаем, потом собираем хилочку. заберем вот там дробовичок получше. Кстати, у меня есть побольше еще -то огромная силовая. Хоп. Возьмем дробовичок. Пойдем за нашими тиммейтами. Если найдем такую большую битву, то и будет мало хп пол ХП даже, то уходим с боем, сдаемся и будем сами играть. Если тиметры не захотят уходить, то сорянчик, что ж делать? Давайте бомбу. Спасибо большое. Танк-так-танк. Ну что ж, давай -ка один с откупком мы брос бомбу купили там а еще бомбу которая расширяется и все да. Перышка отброс бомба и бомба которая расширя... расширяется вот такая вот все вроде бы да? так с кем нам сражаться хочу сражаться а я я я Бабах. Давай, давай, давай, давай, тащи, тащи. Иди прикрою, конечно. Хочешь, иди сам. Давай, давай, давай, тащи. Так. Нет, нет. Блин. Знаете, нужно отступать. В этом время нужно отступать. Потому что все погибли. Все погибли. Что? Все погибли, вы что, прикалываетесь? Ладно, он не достал. Нужно было убегать и смотреть карту. Они все умерли. Вот вам хайд рабочий. Только не смотрите карту. Все. И пошли, пошли. Сколько их там? 5? А, понятно. Не, не так команда. Минус 6. Ладно, мне не нужны кубки. Всем удачи, всем пока. С вами был как всегда Мастер Макс Риск. Подписывайтесь на мои... Ну, 5 каналов. Ссылочка в описании. Ладно, шучу, не 5, YouTube. У меня только два канала. Макс Риск этот э, в описании я ставлю. И канал, сейчас который вы смотрите. Риск Старт. А что, шутить нельзя. Всем пока. Прогламаем. Просто игра холочка. Смотри, пожалуйста. Сейчас, там, второго получим. Кстати, у меня есть побольше, чем у нас счетов. Огроменная Оп. дробовичок. Пойдем за нашим интимтрием. Если найдем такую большую битву, то и будет на ваш ТП полку То уходим пол, с боем, сдаемся и будем сами играть на сантиметри. Не захотят уходить, то он стрелянчик, что сделать. Давайте пунгу. Спасибо ещё. Это третий нужно отступать. В этом время отступать, потому что все погибли, все погибли.